Ух ты, Йога какой дождяра! Мама ми, а что? Звук? Алло, звук, Go! Звук. Трансляция, звук. У нас okay, есть звук. Гочи лидирует, я вам What скажу, скажу и отрывается прямо на старте от Луиса Гона и. Как же это печально. Внешняя клиппинг-зона, один пошла. Го Гоча вроде к ней хорошо проезжает. Луис Гоно. Корректировки дикие. Маленький угол, намного меньше, чем у Гочи. Гоча, вторая внешняя клиппинг-зона. Первый внутренний клиппинг-поинт. Выход на второй. Далековато. Ой -ой, ой ой ой ой ой Это вот так выглядит интерконтинентальный дрифт. Кубок. Но, во всяком случае, у Гочи пока все нормально. Пока. <laughs> держим кулачки. Во время второго заезда. Второй заезд. И теперь Гоча. Гоча второй едет. И вот она постановочка. Гоча чуть-чуть опаздывает. Несинхронно ставится. Небольшие корректировки у Гочи. Но лидер очень жестко игнорирует внешнюю гребензону. И все, выравнивается. Это, это, все. это все. Это все. Это ноль. В таких условиях, как Гоче, Гоча не настроен на раны. и он даже в таких условиях понимает, что преимущество на его стороне прессует соперника дальше, но видите, даже не сильно, Гоно, да, Гоно. Фамилия Гоно, извините, едем домой. Итак, судьи. судья А, судья Б, судья С, единогласно, Георгий Чевчан, топ-8. Едем, Гочи лидирует, Аркаши его догоняет, Цереграцев и Чевчан. Поехали, Гоча. Ранняя постановочка в стиле японцев у Гочи, Цереграцев чуть позже ставится, и... Гоча, красавчик, проходит в первую внешнюю клипин зону Аркаше надо бы оказать побольше давления на своего э, соперника. И вот что что происходит. Что Гочи, Это что было у Гочи? Такая, такая резкая остановка. Но смотрите, это зато привело его на идеальную траекторию. Перекладка. Го... Везде Аркаша. Везде он опаздывает. Замена ролей. Аркадий Цереградцев лидирует. Георгий Чевчан его догоняет. Разгон. Постановочка. Что за постановка у царя? Царь вообще какую-то фигню такую исполнил на постановке. А Гоча такая ранняя постановка. И в таком угле он летел и справился. Остался на, на, на треке. Да, он там конус сбил. Но... Ой, ой, ой. ой и... Что, что это, что это, что это, что это? Аркаша решил Гочу замучить какими-то заугливаниями. И сейчас говорят: One more time. Гоча. Гоча проходит дальше. Россия против Японии. Поехали! Гоча лидер, Суинага догоняет Гоча выше по квалификации, он победитель Квалификации, разгон, постановка Постановка, да, как обычно Крутая постановка, Суинага повторяет Гочу Гоча очень близко проходит к внешней клиппинг-зоне Суинага идет по, э, слегка по внутренней траектории И Гочу он догнать толком-то не может Здесь он только вроде как обозначается Перекладочка, Суинага чуть позже ее производит И опять же по внешке заходит ну, я вам скажу, Гоча выглядит увереннее, хорошо, увереннее. И скорость появилась, наконец-то. Хороший заезд. А, светофор, правильно. Суинага первый, Гоча, преследователь. Разгон. Постановка, как обычно, крутая постановка, но внутренняя. Гоча не понял, что там с Суинаго произошло. Суинагу подравнивает, чья это ошибка. Это Гоча его там зацепил или Суинага наисполнял? А, ну, здесь уже пошел типа дрифт. А, Гоча прессует Суинагу. У Гочи бампер отвалился. И главное не потерять его до конца. Но нет, самое главное это запрессовать соперника. Перекладка чуть опаздывает Георгий Чевчан. Так, надо рассматривать. Результат. Судья А. Судья One more time. Судья Б. One more time. И судья С. Гочи отдает. Они едут еще раз. И есть старт. Гоча. Гоча должен сделать хорошую постановку. Да, издалека он таким флипом безумным это делает. Суинага не отпускает. Гоча выходит на широкую траекторию. Суинага... Мог бы быть поближе, теряет слегка угол, чтобы догнать Гочу Суинага, а перекладка, нет, не синхронная, не оставил себе места Суинага. Суинага подравнивается, и это преимущество а, с Гочи. Вот, Гоча хорошие углы закладывает перед финишем, но... Вот, наота Суинага лидирует, Георгий Чевчан преследует. И смотрите Суинага, как насколько раньше рванул. Но Гоча его не отпустил. Хорошо, так, теперь надо быть аккуратным. Почти та же фигня, но он наконец Гоча поместился. Поместился Гоча и очень близко едет к Суинаге. Очень, очень близко с самого момента постановки и... Ох ты, подравнивается слегка Суинага, хотя ничего там подравнивается, перекладка. Агрессивно и синхронно Гоча слегка внутри, но он давит, давит Суинагу дальше, перекладка и вот уже финишный створ, это финиш. Это было быстро, Георгий Чивчан, Георгий Чивчан в финале. GT86 тоже построена в SGK. И Еврофайтер, вот это реклама СЖКМ. А, красавчики, Гоча лидирует. Куда Ивмейр вырвался и что, что происходит? Ой-ой-ой, ой, ой, ой, ой Ивмейр, зачем-то такое исполнил. Ну, Но... Гоча широко, хорошо. Ивмейер. даже при таком раскладе, смотрите, и Еврофайтер может выстрелить, даже провтыкав а, разгон. А, ну, неплохо, перекладка. А, Опаздывает с перекладкой Ивмейер. А, и Гоча, Гоча по white. хорошей внешней траектории, ну Гочи точно вопросов Leading, нет. А white. вот и мэр white. исполнил рваный заезд, сам white. себе, white. А, white. сам себе white. швейцарец white. два года катаясь white. в дрифте, оказывается white. в финале white. против Гочи нифига себе. И white. мэр сейчас лидирует постановка в его исполнении, Гоча тоже красивенько ставится за ним. Мейер по средней траектории пытается сбежать от Гочи, но не тут-то было. Гоча Подбирается близко, очень близко. Очень красиво. И сейчас аккуратная синхронная перекладка. Ну, если говорить о стабильности и уверенности, Гочи и того и другого не занимает. Перекладка. Синхронные ребята. Ну, кубка 2018 года. Георгий Чевчан! Единогласно! Гоча становится чемпионом мира, ребят. Это чемпион. Это самое официальное звание, которое в настоящий момент можно получить. Гоча чемпион. Гоча чемпион FIA. Congratulations! In the first place, the winner of the battle is Gocha! Georgi Chifchan from Russia! Congratulations! Congratulations. FIA Intercontinental Drifting Cup 2018 自動車連盟八代孝吉会長